Шампанское пенится в бокале из-за грязи. С вами профессор Гуглов и мы начинаем. Поехали! Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, а то пропустите интересные ролики. А если ты хочешь выиграть 1000 рублей, как предыдущий подписчик, просто поставь лайк под этим видео, оставь комментарий, и если он не наберет лайки, ты победитель. Сегодня почти у каждого есть сотовый телефон. Но немногие знают о всех скрытых возможностях этого устройства, которые становятся доступны вам после нажатия определенной комбинации кнопок. Таких кодов очень много. Какие-то из них работают для всех телефонов, какие-то только для определенных моделей. В этом видео я собрал самые полезные комбинации, которые дадут вам доступ к скрытым функциям вашего гаджета. А вы знали, что вы можете скрыть номер вашего телефона, когда делаете исходящий звонок? Если вы досмотрите это видео до конца, то научитесь не только этому, но и другим полезным хитростям. Номер IMEA. Это очень простой код. Звездочка, решетка, 06, решетка. Работает как для телефонов на базе Android, так и для айфонов. Нажав его, вы узнаете международный идентификатор мобильного оборудования или сокращенно IMEA. Он может быть очень полезен. Например, если вы потеряли ваш сотовый или его кто-то украл, то зная IMEA вашего гаджета, вы можете его заблокировать, используя сеть вашего сотового провайдера. А еще полиция часто проверяет IMEA телефонов, чтобы узнать, кому они принадлежали. В общем, нажмите эту комбинацию и узнайте уникальный номер вашего телефона. Кто знает, может вскоре вам понадобится. Номер идентификации Код звездочка решетка 30 решетка поможет включить или выключить ваш номер идентификации. Если вы хотите скрыть кто вы и какое то время побыть инкогнито, тогда это то, что вам нужно. А еще если вы нажмете звездочка решетка 30 решетка, то узнаете идентификационный номер того, кто вам звонит. Если он или она заранее не отключили эту опцию. Статистика и секретное меню. Комбинация клавиш ⁇ Звездочка, решетка, звездочка, решетка, 4636, решетка, звездочка, решетка, звездочка ⁇ в зависимости от устройства дает вам возможность использовать разные функции. Если ваш сотовый работает на андроиде, введите этот код, чтобы увидеть Wi-Fi сигнал, а также посмотреть статистику по аккумулятору и ЦПУ и узнать кучу другой информации. К примеру, зайдя в статистику по аккумулятору, вы можете узнать уровень его зарядки, степень износа и даже температуру. Этот код также будет очень полезен для владельцев Моторолы. Введя этот код, они откроют секретное меню сотового. Никаких исходящих звонков. Следующий код работает только на айфонах. С помощью него вы можете отключить все входящие звонки. Согласитесь, это очень нужный код. Для того, чтобы это сделать, введите следующую комбинацию. Звездочка 33 звездочка решетка. Готово. Теперь вас не будут беспокоить входящие звонки. И вы в любой момент можете отключить эту функцию, назад. решетка 33 звездочка PIN решетка. Мгновенный переход к заводским настройкам. Хорошая новость для владельцев телефона на базе Android. Теперь вы можете мгновенно вернуться к заводским настройкам. Нажав комбинацию звездочка, решетка, звездочка, решетка 7780, решетка, звездочка, решетка, звездочка, вы удалите настройки Google аккаунта, а также данные приложения и другие настройки. Если вы хотите вернуться к заводским настройкам, можете сделать это прямо сейчас. Но помните, отменить ваши действия вы уже не сможете, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем вводить этот код. Полная переустановка. Если вы хотите пойти еще дальше и с нуля сделать на телефоне все, как вы хотите, то вы можете одновременно сбросить все настройки. С помощью кода звездочка 2767 звездочка 3855 решетка вы не только удалите все файлы и настройки телефона, но и заново установите прошивку. Но опять хорошенько подумайте, прежде чем вводить эту комбинацию. Когда вы ее введете, обратной дороги уже не будет. И, кстати, этот код работает только на устройствах на базе Android. Чтобы лучше слышать собеседника. Эта комбинация подойдет всем айфонам. Нажав звездочка 3370 решетка, вы включите EFR, кодирование. Он улучшает качество звучания, но, к сожалению, быстро садит аккумулятор. Поэтому знайте, как только вы активируете эту функцию, ваша батарея быстро разрядится. Вы всегда можете отключить кодирование, нажав звездочка 3370 решетка. Послушайте себя. Эта удивительная функция имеется на всех устройствах на базе Android. Нажмите звездочка, решетка, звездочка, решетка, 8351, решетка, звездочка, решетка, звездочка и вы сможете прослушать запись своего голоса, сделанную во время последних 20 звонков с телефона. Вы можете сделать это забавы ради, или чтобы освежить в памяти детали последнего разговора. Номер сервисного центра Пользователи iPhone при необходимости могут легко узнать номер сервисного центра их текущего провайдера, просто набрав следующую комбинацию. Звездочка-решетка 5005, звездочка, 7676, решетка. Это очень простой и быстрый способ узнать необходимый номер. Вам даже не придется ничего специально искать. Быстрое выключение Когда вы долго держите кнопку выключения, то появляется окошко, и телефон предлагает вам, например, Выбрать «Отключить питание» или «Режим полета». Пользователи телефонов на Android хорошо понимают, о чем сейчас идет речь. Существует код, который может заменить вам кнопку выключения. Нажмите звездочка-решетка-звездочка-решетка 7594. Решетка-звездочка-решетка-звездочка решетка, звездочка, и ваш телефон отключится без показа этого меню. Очень полезная функция. Ожидание вызова. У каждого из нас бывают такие суматошные дни, когда мы ничего не успеваем. Если у вас iPhone, используйте следующий код, который поможет вам в такой суматохе успевать принимать звонки и вообще сделает вашу жизнь легче. Наберите звездочка 43 решетка и нажмите вызов. С этого момента каждый раз, когда кто-то будет вам звонить, вы будете получать уведомления. Ожидание вызова также поможет вам сразу же отвечать на звонки. Если же вы захотите отключить ее, то нажмите решетка 43 решетка. Меню быстрого обслуживания. Следующий код работает на телефонах Samsung Galaxy. Нажав на этом телефоне «звездочка-решетка 0011-решетка», можно войти в меню быстрого обслуживания, где вы можете узнать ваш сервисный режим и другую необходимую информацию. Сигнальная информация. На телефонах iPhone режим графического представления данных не всегда верно отображает уровень сигнала. Именно поэтому иногда лучше переключаться на числовой режим. Для этого введите код. Звездочка 3001 решетка, 12345 решетка, звездочка. Затем нажмите кнопку выключения, и удерживайте ее до тех пор, пока на экране не появится слайдер. Затем отпустите кнопку и нажмите домой. Теперь вы сможете видеть сигнал в DBA. Имейте в виду, что самый плохой сигнал это минус 140 DBA, а самый хороший минус 40. Чтобы выйти из числового режима, введите ту же комбинацию цифр и нажмите домой, чтобы выйти. Прямо на голосовую почту. Не секрет, что у каждого из нас бывает такое настроение, когда он не хочет отвечать на звонки, потому что он очень занят или просто хочет побыть один. И согласитесь, в такой ситуации звонки сильно мешают. Как же быть с ними? Если вы обладатель айфона, то вы можете включить функцию переадресации вызова, чтобы все входящие звонки перенаправлялись сразу на голосовую почту. Для этого вам нужно нажать звездочка, решетка, 21 решетка и вуаля! А когда вы будете готовы ответить, чтобы отключить переадресацию, вам нужно ввести ту же самую комбинацию. Скрыть ваш номер во время входящего звонка. А сейчас мы подошли к самой интересной скрытой функции, которую скрывает ваш телефон. Во-первых, она имеется как на айфонах, так и на телефонах на андроиде, и это не может не радовать. Во-вторых, она очень простая. Введите решетка, 31 решетка, номер телефона. И ваш номер телефона во время исходящих звонков будет скрыт. Какой из этих кодов оказался для вас самым полезным? Напишите ваше мнение в комментариях внизу. И не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с вашими друзьями. А если вы хотите смотреть мое видео и дальше, не забудьте подписаться на канал. На этом все, друзья. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Сделать это можно очень просто, нажав вот сюда. Ну и смотрите, естественно, другие видосы на моем канале.